Добрый день, дорогие подписчики! Добрый день, друзья! Я приветствую вас на канале Йога Чести и меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня мы с вами будем, как обычно, заниматься йогой с той лишь разницей, что у нас сегодня будет не прямой эфир, а почти прямой эфир, да? То есть я, друзья, с вами буду, но я буду заниматься в парке. Я надеюсь, будет солнечная и хорошая погода, поэтому я записал это видео днем раньше, и я буду заниматься примерно то же самое, что вам сейчас показывать, так что мы будем энергетически с вами, разве что вы будете смотреть не на настоящую живую картинку, а на картинку, которая была э, за день до этого. Поэтому, друзья, мы с вами начинаем. И перед тем, как мы начнем с вами разминочку, у меня, друзья, был вчера, в воскресенье, у меня был э, позавчера, прошу прощения, был день рождения. И мне исполнилось, соответственно, на один год больше, да, чем это было в прошлом году. И по традиции, друзья, конечно же, я вам всем говорю, а кто занимается у меня, это тоже знают, что мы всегда, друзья, с каждое утро, это традиция, это как бы ритуал, мы отжимаемся всегда столько, сколько нам лет. Каждое утро вышли из ванны, почистили зубы, отжались столько, сколько вам лет. Поэтому, друзья, мне придется уже отжиматься на один раз больше. Поэтому, друзья, вместе со мной отжимаемся сейчас столько, сколько нам лет. Если вы девушка и у вас мышцы рук не развиты, не так достаточно, чтобы отжаться, сколько вам лет, отожмитесь 18 раз. девушки всегда внутри 18 лет. Даже если вы старенькая бабушка за 100. Поэтому, друзья, давайте я отжимаю, сколько мне лет, вы отжимаете, сколько вам. Да, друзья, это юбилей, круглая дата, друзья у меня. Поэтому начнем сегодня юбилейная йога у нас. Йога радостная, йога дня рождения, йога повышенной энергии, повышенной эмоциональной энергии, йога астральной энергии. Да? То есть чакры у нас сейчас будут с вами. У нас будут инь иньянь-каналы или иды и пингалы, как их называют. Будет, конечно же, центральная ось и будет, конечно же, у нас сушумно. Поэтому, друзья, поехали. Проворачиваем пальчики в одну в другую сторону. Отлично. Да, мы хорошенечко разминаем пальцы, хорошенечко разминаем наши руки, чтобы никаких блокад у нас не осталось с вами. Здесь мы будем делать то же самое. Прокручиваем в одну в другую сторону, хорошенечко убираем каждую блокаду, да, в эту сторону, в другую сторону, хорошенечко прокручиваем пальцами, да, чтобы мы чувствовали, как у нас все хорошо с вами работает. Берем с вами кулачки, делаем, разводим руки в сторону и проворачиваем несколько раз в одну и в другую сторону. Отлично! Расфокусируем наше зрение, видим всю комнату одновременно, разводим наши кулаки на такое расстояние, чтобы мы видели их одновременно. Да не так вот, а одновременно два кулака сразу. Один прокручиваем вперед, другой прокручиваем назад. И обратно. То есть этот мы прокручиваем назад, а этот прокручиваем вперед. Отлично. И бросаем руки. Затем, друзья, мы ставим с вами наши ступни параллельные, макушечку тянем наверх, таз подаем вперед, крестец тянем вниз, спина у нас полностью расслаблена, но при этом мы ощущаем и тянем нашу центральную ось. Провернулись в одну сторону, провернулись в другую сторону, ощущаем центральный поток и все у нас в порядке. Да? В одну сторону и в другую сторону. А теперь, друзья, переводим свое внимание на астральную энергию и ощущаем, как мы чувствуем, да? ощущаем, как чувствуем. То есть мы ощущаем свое настроение, все ли у нас в порядке, нравится нам что-то или не нравится. Мы пытаемся понять, мы пытаемся прочувствовать наше эмоциональное состояние. Полны ли мы, друзья, с вами радости, или нам грустно, или как-то как не так. То есть мы ощущаем наполненность астральной энергии, то есть наполненностью своим настроением. И с этой наполненностью, друзья, мы с вами идем в локтевые суставы. Ставим наши ручки таким вот образом и проворачиваем в одну сторону. И проворачиваем в другую сторону. Несколько раз. Затем выпрямляем руку. Подныриваем вниз. Выпрямляем ее снова. В одну сторону и в другую сторону. В одну сторону и в другую сторону. Несколько раз таким образом мы с вами делаем. И ощущаем, как у нас хорошо все работает в локтевом суставе. А если там что-то нехорошо работает, то разминаем очень медленно. До тех пор, когда это будет работать хорошо. С этой стороны то же самое в одну сторону прокручиваем и в другую сторону прокручиваем отлично снова выпрямляем руку и подныриваем снова выпрямляем и еще разок в одну сторону в другую сторону в одну сторону и в другую сторону отлично и бросаем руки. Здесь прокручиваем наше предплечье вперед несколько раз. И прокручиваем предплечье назад. Теперь правое предплечье крутим вперед, а левое, соответственно, назад. И бросаем руки расслабленно здесь, левая вперед, а правая, соответственно, назад. И бросаем руки. Отлично, друзья. Снова посмотрели, стоят ли у нас ступни параллельно. Согнули коленки, присели немножечко, снова нашу стоечку тадасану полностью отредактировали. По центральной оси мы с вами центрируемся и, соответственно, проворачиваемся в одну, в другую сторону. Отлично. Теперь, друзья, плечевые суставы в одну сторону и в другую сторону. Берем наши руки вместе. Одна рука идет у нас вниз, другая рука идет наверх. Делаем полный круг. Встречается снова здесь впереди. Парочку раз так сделали. Остановились. И в другую сторону. Остановились. Вперед. И назад. Отлично. Поставили руки в сторону и провернули их. Сначала в одну сторону, затем в одну сторону и в другую сторону. Тазом сильно вот такие движения не делайте, друзья. Только плечевыми суставами. Отлично. И бросаем руки с вами. Отлично. И теперь, друзья, мы с вами переходим к шее. В одну сторону провернули. И в другую сторону. Отлично. Хорошенько все блокады, все зажимы выставили из нашей шеи, чтобы им не было там места, чтобы была полная гармония. Отлично. Немножко помахали головой, чтобы ощущалась в шее легкая расслабленность. Вправо-влево, вперед-назад. Отлично. И снова плечи, друзья, проворачиваем плечи слегка вперед, затем по максимальной амплитуде проворачиваем их максимально вверх-вниз, влево-вправо, затем добавляем грудную клетку, то есть втягиваем грудную клетку в себя и здесь вытягиваем грудную клетку полностью вперед, лопатки вместе мы с вами держим, Плечи наверх, втягиваем голову, снова назад втянули грудную клетку, плечи вниз, вытянули макушку наверх. И таким образом мы с вами добавляем грудную клетку. Добавляем с вами таз и, конечно же, колени. И получается у нас объединенная мужская и женская волна. Каждую мышцу, каждый позвоночный позвонок, Пытаемся мы с вами ощутить. Пытаемся увидеть, прочувствовать его. И соответствующие мышцы либо расслабить, либо немножечко добавить тонуса в эти мышцы. Отлично. Медленно остановились. И в другую сторону то же самое. Сначала прокручиваем плечами назад. Затем... Добавляем грудную клетку, затем добавляем таз, колени и живот, конечно же, поясницу. И получается у нас уже та же волна объединенная, но в другую сторону. Отлично. И медленно останавливаемся. Отлично, друзья. Теперь делаем то же самое, но только одной грудной клеткой. Мы втянули ее в себя, повернули в одну сторону, вытянули максимально вперед, повернули в другую сторону. И, соответственно, делаем такой легкий проворот вокруг центральной своей оси. В одну сторону и, соответственно, в другую сторону. Отлично, друзья. Теперь, друзья, мы переходим с вами к пояснице. Для этого выпрямляем полностью ноги, расставляем ступни немножечко пошире, берем, кладем руки нам на талию и проворачиваем тазом. Но проворачиваем это больше э, в нашей пояснице, да, друзья? То есть мы берем нашими ручками, здесь вдоль позвоночника опираемся ладонями, и аккуратно проворачиваем таз, ощущая, как напрягаются и расслабляются у нас эти мышцы. В одну сторону. И, соответственно, в другую сторону несколько раз. Мы делаем это очень простое и легкое движение. Во-первых, для того, чтобы внимание туда у нас ушло, чтобы мы ощутили, как у нас там все хорошо работает. И, во-вторых, для того, чтобы мы почувствовали как у нас мышцы напрягаются и расслабляются. Для этого мы поставили две с вами руки и мы чувствуем как под одной рукой мышцы напрягаются, а под другой рукой мышцы, соответственно, расслабляются. Отлично. В одну сторону, в другую сторону наклонились, вперед, назад. Отлично, друзья. Теперь Переходим с вами к тазобедренным суставам. Примерно то же самое, только ноги мы расставляем немножечко поподальше, Сгибаем колени и проворачиваем тазом, но уже без ног, как мы это делали в случае поясницы. А только одним тазом мы проворачиваем и вниманием пускаем и прослеживаем, контролируем как у нас вращаются тазобедренные суставы, где какие зажимы, где какие ощущения, где нам нравится приятно, когда у нас таз проходит, где нам нравится неприятно, где бы мы хотели немножечко больше дать работы, чтобы движение было более оптимальным, более гладким, чтобы не было никаких у нас засоров ни физических, ни энергетических. Опускаемся, конечно же, вниз, чтобы нам удобнее было стоять, чтобы у нас колени сильно не упирали вперед, мы их расставляем в разные стороны. И если вы чувствуете какой-то дискомфорт, то есть как-то неудобно стоять, можно расставить ноги немножечко подальше, присесть немножечко пониже. Опереться полностью руками на колени, да, я вот опёрся, и мне более-менее удобно стоять. И проворачиваем тазом. Настолько максимально мы проворачиваем тазом, насколько это в принципе возможно. В одну сторону и, соответственно, в другую сторону. Отлично. Опускаемся еще немножечко ниже, расставляем ноги немножечко пошире и, соответственно, вращение у нас тазом или покачивание тазом в одну в другую сторону если вы начинающие тазобедренные суставы у вас недостаточно раскрыты еще для свободного прокручивания тазом отлично еще ниже опускаемся Расставляем колени подальше и здесь немножко наклоняем плечом. То есть это не та свасть скасана, когда мы наклоняем плечо. Это слегка проворачиваемся мы в одну сторону и слегка проворачиваемся в другую. Опускаем живот, грудную клетку вниз. Для этого максимально мы стягиваем с вами лопатки и опускаем ноги, руки, как можно дальше назад. Выпрямляем колени по мере возможности. И медленно, очень медленно, с горбатой спиной мы аккуратненько поднимаемся наверх. Соответственно, руки у нас идут дальше со вдохом к самому солнцу. Благодарим мы солнце, насыщаемся радостью от солнца. И отдаем эту радость, эту любовь обратно Земле вниз. Отлично, друзья. И теперь... Разминочка для ног. Начинаем со ступней. Проворачиваем одну ступню. Проворачиваем другую ступню. Э, ту же ступню, но только в другую сторону. Здесь пальцы хорошенечко спрячем, разминаем их. И здесь их выставляем вперед. Хорошенечко разминаем наши первые фаланги пальцев. Здесь немножечко опираемся мы с вами на ступню. И поднимая, опуская пятку, контролируем ощущения в нашем голеностопе. Отлично. Немножко встряхнули, чтобы убрать всякую различного рода э, неприятное ощущение. И здесь то же самое делали с другой ногой. В одну сторону провернули, и в другую сторону провернули. Здесь вовнутрь и во внешнюю сторону, отлично, и голеностопом поиграли вверх-вниз. Отлично, друзья, расставили наши ноги ступни немножечко подальше и перешли на носочки, из носочков мы перешли с вами на внешнее ребро нашей ступни, на пятки, внутренняя сторона. И снова на носочки. Таким образом мы провернули с вами наши ступни на 360 градусов. Мы делаем это не сильно, расставляя наши колени. То есть вот таких движений пока не надо делать. Мы просто вращаем нашими ступнями в районе голеностопа. В одну сторону и соответственно в другую сторону. Да, ощущаем голеностоп внутри. То есть не делаем механически, не делаем машинально, да, вот там кто-то в Ютубе говорит, и вы это делаете. Внимание пускайте туда вовнутрь и ощущайте, как двигаются ваши суставы, ощущайте, как двигается у вас тело ваше. Ощущайте, какие эмоции вы испытываете, какие чувства вы испытываете, где какие эмоциональные блокады, может вам что-то неприятное или наоборот приятно где какая радость, ощущайте, какая энергия у вас в данный момент задействована, какая чакра вибрирует, то есть осознавайте этот миг сейчас, здесь, будьте здесь, сейчас. Поднимаемся, друзья, мы с вами до коленок, сгибаем коленки и проворачиваем по кругу в одну сторону и в другую сторону. То же самое, друзья, ощущайте каждое движение. Ощущайте, как двигается ваше тело и как ваше тело реагирует на ваши команды в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Если получается опустились полностью вниз, чтобы пяточки все еще были на полу и снова поднялись наверх. И, друзья, перешли к тазобедренным суставам. В тазобедренным суставам мы по традиции с вами, если занимаетесь со мной на канале Йога Чести. А мы занимаемся с вами уже больше четырех лет. Поэтому ногу мы отодвигаем назад пять раз. А потом сзади вперед. Поехали. Вместе со мной подсчет. Раз. Два. Не падайте, друзья. Держите равновесие. Три. Четыре. И пять. Отлично. И назад то же самое. Раз. Два. Два. Три, четыре и пять. Помахали ногой вперед-назад. Помахали ногой немножечко вправо-влево впереди и вправо-влево сзади. Отлично, друзья. С этой ногой проделали абсолютно то же самое. Пять раз назад, пять раз вперед. Поехали. Раз, два, три, Четыре, пять, и в другую сторону. Раз, два, три, четыре и пять. Отлично, друзья. И помахали вперед-назад, помахали вправо-влево. И сзади тоже взмахнули ногой вправо-влево. Отлично, друзья. Сейчас, перед тем, как мы сделаем глоточек водички, мы с вами немножечко сделаем легкое упражнение аля ля Айенгар, то есть примерно в районе геометрической йоги. Мы всегда это делаем это упражнение, мы проверяем, насколько хорошо мы можем держать балансы, насколько центрированная наша центральная ось, и насколько хорошо мы можем чувствовать восходящий и нисходящий поток, да, то есть хатха-поток. Поехали, друзья! Мы берем нашу правую ступню, Левой ладонью, да, диагонально, и пытаемся выпрямить эту ногу вперед. Да. То есть я не прошу от вас, чтобы вы ее вы полностью выпрямляли, я хочу, чтобы вы что-то делали этой ногой, но при этом не держались за стену, или еще за какой-то инструмент, или друга своего не держались, а стояли четко, прямо, осознавая свою центральную ось. Выпрямили, отцентрировали себя и стоим. Затем меняем руки, то есть у нас та же нога, друзья, не левая, а правая у нас с вами нога, мы берем нашей правой рукой. Выпрямляем полностью ногу и центрируем себя другой рукой. С этой ногой проделываем абсолютно то же самое. Левая нога, правая ступня. Так, осторожно. Выпрямляем ее вперед, центрируем себя. Меняем ноги, нет, руки, и выпрямляем снова вперед. Отлично, друзья. Глоточек водички, и мы перейдем с вами к разминке с солнечным кругом. В Солнечном круге, друзья, мы можем делать это все энергетически, можем делать физически. Можем ощущать эфирную энергию, можем ощущать астральную энергию, можем ощущать ментальную энергию. Про ментальную энергию в Солнечном круге, кстати, было вот в субботу видео. Там очень хорошо подробно все это говорится. Правда, звук там был не очень, я тестировал микрофон, но в любом случае можно понять, о чем вообще идет речь и как это ментально работать в позах йоги. Сегодня, друзья, мы сделаем сначала с вами физический аспект. И сделаем йогу для того, чтобы у нас мышцы немножечко растянулись, и мы наполнили себя жизненной силой. То есть мышцы наполняются жизненной силой, суставы, соответственно, складируют, складывают эту энергию в себя. И таким образом у нас запасается энергия в суставах, которая потом, конечно же, выходит, когда мы осуществляем какое-то движение. Поэтому, друзья, давайте я не буду много рассказывать. Я обычно в своих видео очень подробно и много в этих роликах на канале Йога Чести рассказываю. Сейчас мы с вами хотим просто сделать солнечный круг, причем несколько раз. Для этого становитесь таким образом на мат, в основном это где-то начало мата, чтобы когда вы шагнули назад, вы все еще оставались на мате. Да, я много раз видел, что люди становятся вот так потом шагают где-то здесь, у них нога выскальзывает, мат убегает, люди падают, и это причиняется достаточно таких много травм. Как бы это ни смешно звучало, но я вижу это чуть ли не каждую тренировку, друзья. Поэтому встали таким образом, чтобы мы полностью помещались на мате, макушечку потянули назад, копчик потянули вниз, для этого таз провернули немножечко вперед, Коленки или согнули, или наоборот слишком выпрямили, как вам больше нравится. Плечи немножечко согнули, опустили. И расслабленной спиной со вдохом подняли руки наверх. С выдохом опустили руки перед грудью, скрестили, получилось на мосте. Со вдохом подняли, немножко из плечевых суставов вынесли. Вот эту вот диагональ рук немножечко назад и с прямой спиной наклонились вниз. Со вдохом правая нога у нас ушла назад. Упор лежа мы сделали с вами на задержке дыхания. Выдох, колени, грудная клетка, лоб касаются пола. Со вдохом вытягиваемся максимально вперед, затем наверх. Плечи отводим назад, локти максимально прижаты к телу. Выдох, собака мордой вниз, упор горка. Со вдохом тянем мы нашу правую ногу вперед в тот же самый спринтер, что был до этого. Выдох, передняя нога левая. Со вдохом наверх и опускаем руки. И еще разочек, вдох и выдох, руки перед собой, со вдохом руки наверх немножечко назад, с выдохом опускаемся вниз, со вдохом левая нога назад, задержка дыхания, упор лежа, выдох колени, грудная клетка, лоб, со вдохом кобра, выдох собака морда вниз, пяточки тянем вниз к мату, со вдохом левая нога вперед, выдох, правая, вдох наверх и выдох, опустили руки. Мы сделали с вами, друзья, сейчас один раз, то есть правая и левая сторона. Мы сделаем еще два раза, но не так подробно я буду все это говорить, как раньше. Поехали. Вдох, выдох, вдох, руки наверх выдох наклон вперед вдох правая задержка упор лежа выдох колени грудь лоб вдох кобра выдох собака морда вниз вдох правая выдох вдох и выдох вдох выдох руки перед собой вдох выдох Вдох, левая, задержка, выдох, собака, морда. выдох колени, грудь, лоб, вдох, кобра, и выдох, теперь собака, морды вниз. Вдох, левая нога вперед, выдох, вдох, и выдох. Легкая вариация, вдох и выдох, руки перед собой. Вдох руки наверх, потянулись на носочки, встали, потянулись, потянулись, потянулись руками наверх, насколько возможно, опустились на пяточки, опустились вниз в одну сторону, потянули нижней рукой верхнюю руку в сторону, в бок не вниз, а в бок тянем. Ощущаем, как вытягивается у нас вот эта сторона. со вдохом поднялись наверх. Опустили руки, выдохнули. Со вдохом снова вдыхаем. Взяли себя за верхнюю руку и в другую сторону опустились. Да, не тянитесь максимально вниз. Да, не пытайтесь как можно сильнее нагнуться. Вытягивайтесь в ту сторону. С выдохом поднимаемся наверх и опускаем руки. Вдох. Выдох, сложили руки в намасте, со вдохом руки наверх немножечко назад, выдох, опускаемся вниз, со вдохом ставим руки вперед в уттанасану, немножечко таз в одну в другую сторону подвигаем, округлили спину, выпрямили спину, округлили спину, выпрямили спину. Наклонились вниз и потянули нашу правую ногу назад. Поставили левую руку внутри, провернули правую ступню на полную ступню и потянули руку наверх. Отлично. В этом замечательном упражнении ощущаем полное йоговское дыхание, то есть животой, животом. Диафрагмой и верхней частью легких. С выдохом переднюю ногу мы полностью выпрямляем. Отлично. Снова ее сгибаем и опускаем руку вниз. Снова проворачиваем заднюю ступлю. Выпрямляем голову вперед и опускаемся максимально вниз. Как только это можно. Ставим колено. На мат, отодвигаем нашу переднюю ногу в бок и максимально, пытаясь полностью распластаться на мате, опускаемся вниз. Со вдохом поднимаемся наверх. Колено у нас все еще стоит внизу и мы пытаемся полностью выпрямить нашу переднюю ногу. Сначала ее выпрямляем. Если, друзья, вам слишком тяжело это сделать, то тогда, соответственно, немножечко руки к другому колену пододвигаем, у нас спина становится выше. Если вам слишком легко это сделать, носочек тогда тянем вниз и ставим руки где-нибудь в районе нашей ступни. Только мы не наклоняемся головой вниз. Мы пытаемся животом потянуться к колену. Да? То есть мы пытаемся вытянуть нижнюю часть спины, да? мы пытаемся вытягивать наш позвоночник. Нам же не нужны, друзья, межпозвоночные грыжи, нам нужно, чтобы у нас позвоночники, все мышцы находились и в тонусе, и в то же время не было никакой спастики. Аккуратно поднимаемся наверх, сгибаем колено, поднимаем заднее колено наверх и здесь выпрямляем снова переднюю ногу. Если вам неудобно стоять задней ногой, чтобы пятка была наверху, можно немножечко подшагнуть вперед, чтобы обе ноги у нас стояли на полной ступне. Конечно же, если вам тяжело это выполнить, можно поворачивать тазом в одну, в другую сторону, суставы у нас расслабятся, мышцы на вас понадеются и, конечно же, тоже немножечко расслабятся и, соответственно, начнут вам доверять и, конечно же, друзья, ваше тело приобретет более строгий, скажем так, характер. То есть оно будет осознавать, что вы хотите от него в этой практике. Пока, если вы начинающий, тело бедное в буйстве думает, что еще он там придумает себе. Если вы практикуете достаточно часто, то тело ваше подстраивается под ваш ум, и, соответственно, затем уже вы можете пожинать плоды йоги. Аккуратно сгибаем переднюю ногу и отодвигаем ее назад в упор лежа. В упор лежа мы с вами тазом в одну в другую сторону немножечко прокручиваем. Здесь мы делаем васиштхасану, для того, чтобы ощутить силу в руке, в другой руке. Опускаемся обратно. Делаем одно отжимание. Если вы, девушка, можете делать на коленках одно отжимание. Или если, чтобы не быть секстистом, как это сейчас очень модно в нашем мире, то девушки тоже тогда пусть отжимаются, как и все. Аккуратно ставим коленки и полностью опускаемся вниз. Проворачиваем спиной в одну, в другую сторону. И аккуратненько поднимаемся согнутой спиной наверх. Выпрямляемся максимально вперед. Макушку тянем вперед, колени, ступни, все максимально вместе. Мы сидим с вами на пятках. Со вдохом руки идут наверх. И наклоняются в одну сторону. Снова наверх. Снова в другую сторону. Отлично. И наклоняемся снова вниз. Опускаемся снова вниз. Вытягиваем максимально руки. И переходим, не просто переходим в кобру, а мы как бы хотим проехаться на мате вниз максимально как будто у нас подбородок прямо касается мата и затем наверх в кобру и затем вниз в собаку мордой вниз правая нога у нас идет вперед Ставим нашу левую руку к правой ноге и прокручиваемся, соответственно, во внешнюю сторону. Ставим руку наверх. Выгоняем все блокады из нашей спины, чтобы там все похрустело хорошенечко. Это шутка, друзья. Не должно быть ничего, никаких хрустов. И аккуратно опускаемся вниз. И здесь снова мы максимально вытягиваем ногу. Снова ее сгибаем и берем нашу заднюю ногу, ставим ее вперед, опускаем таз назад, вытягиваем руки вперед, таз отодвигаем назад, делаем намасте, делаем шипа на мудру, поднимаем наверх и медленно поднимаемся. Выдох, опустили руки. Глоточек воды, друзья. И то же самое до другой стороны. Стоим где-нибудь в начале мата, макушечка наверх, спина у нас, друзья, полностью прямая. Со вдохом руки потянулись наверх, выдох, опустили руки. Потянулись снова наверх, перешли на носочки. Тянем, тянем руки максимально вверх, немножечко отодвигаем наши руки назад. И стоя на носочках, опускаемся полностью вниз, не теряя равновесия. Ноги прямые, ладошки лежат на земле. Стоя на носочках, отодвигаем нашу левую ногу. Видите, у меня правая нога все еще стоит на носочке. Я отодвигаю левую ногу и затем только опускаю пятку вниз. Отлично, проворачиваем тазом в одну, в другую сторону. И здесь берем нашу правую руку, ставим ее внутри правой ступни. Проворачиваем левую ногу на 90 градусов, чтобы она тоже плотно стояла на земле. И ставим руку наверх. Отлично, вытягиваем руку. И ощущаем, как энергия у нас идет с одной руки в нижней. Идет у нас через центральный серединный канал, наверх, разветвляется в районе груди и поднимается наверх. Да, мы очень подробно это рассматривали на нашем канале. Сейчас это можно ощутить. Со вдохом выпрямляем нашу переднюю ногу или пытаемся ее выпрямить. Если это тяжело, проворачиваем тазом в одну в другую сторону. Отлично. Сгибаем снова ногу и опускаем руку. Снова переходим в спринтера и выпрямляем нашу переднюю ногу. Отлично. Ощущаем, как разрабатываются у нас тазобедные суставы и пытаемся не напрягать нашу спину. Не напрягать спину, чтобы Никаких спазмов у нас потом не было. Отлично. Снова мы с вами опускаемся вниз. Сгибаем колено. Ставим наше колено задней ноги на землю. Отодвигаем ступню немножечко в сторону. Ставим руки на мат. И опускаемся вниз. Максимально укладываемся вниз. Расслабляем максимально все тело. Со вдохом, друзья, снова поднимаемся наверх. Оставляя заднее колено на земле, здесь мы проводим ногу впереди. И выпрямляем переднюю ногу. Максимально пытаясь опуститься вниз, максимально пытаясь выпрямить спину, для того, чтобы у нас с вами пупок или живот тянулся ближе к бедру. да Хорошенечко ощущаем, как тянется у нас задняя поверхность бедра. Да, мы уговариваем свою мышцу, что ничего страшного не произойдет, что все в порядке, что сейчас... Сейчас это все пройдет. И тело начинает нас слушаться, и даже есть такое выражение – тело послушное. Да? То есть тело становится послушным, гибким, у вас становится много энергии, вы ощущаете счастье от жизни, невзирая на то, что за вашим ковриком, какие-то другие погодные условия, другие какие-то проблемы, здесь на коврике у вас всегда царит тишь, благодать, радость, здоровье и счастье, друзья которая, конечно же, потом расширяется на вашу повседневную жизнь. Снова мы с вами сгибаем ногу и поднимаем заднее колено вперед. Здесь ногу мы ставим переднюю назад и оказываемся снова в упоре лежа и пытаемся перевести наши ступни вперед, перекатиться на носочках, и снова назад. Максимально отодвигаем пятки назад. Снова переходим вперед. Снова назад. И снова вперед. Снова переходим назад. Колени, грудная клетка, лоб касаются пола. Со вдохом мы делаем с вами кобру. Опускаемся на Ребра на грудную клетку и поднимаем немножко руки, поднимаем немножко ноги, вытягиваем руки, вытягиваем ноги назад, укрепляем свою спину. Подтягиваем руки под плечи, опускаем ноги, со вдохом максимально вытягиваемся вперед и только потом... Закругляемся сначала в грудном отделе позвоночника, затем в поясничном. Выдох. Собака мордой вниз. Со вдохом у нас левая нога идет вперед. И правая рука подводится к левой ноге. Мы переводим живот немножечко вперед, поднимаем руку наверх. 20 лет назад, друзья, я не говорил в Раив, когда преподавал, что мы переводим живот в эту сторону, потому что никакого живота не было. Сейчас, друзья, после четвертого десятка, уже надо говорить и такие фразы. Аккуратненько опускаемся вниз. Отодвигаем ногу немножечко в сторону, ставим руки на одной линии с ногой и подтягиваем ногу вперед. Да? Мы стоим, друзья, с вами вот таким образом. Опускаем таз максимально вниз. Если вам тяжело стоять в такой замечательной позе, можно развернуть немножечко ступни в разные стороны. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Да, таким образом. Поднимаем пятку одной ноги и пытаемся положить колено на пол. Снова переходим, снова ставим колено на пол. Разрабатываем наши тазобедренные суставы. Отлично. Опускаем таз вниз. В одну, в другую сторону. Опускаемся максимально вниз, делаем намасте, растягиваем нашими локтями колени. Если никаких проблем у вас с этим нету, пытаемся немножечко усовершенствовать эту технику и завести колени немножечко к бедрам. Да? То есть немножечко сильнее расправив наши тазобедренные суставы. Макушка максимально тянется наверх таз максимально тянется вниз. Покачиваемся из стороны в сторону, чтобы не было закрепощения мышц и, конечно же, закрепощения наших суставов. Опускаем руки вниз на одну линию со ступнями, ставим ступню максимально параллельно, поднимаем таз, расставляем ступни немножечко в разные стороны, опускаем живот и голову максимально вниз, Оттягиваем таз назад, так чтобы у нас голова была на одной линии со ступнями и отводим руки максимально назад. Ноги прямые, руки прямые, голова продолжение нашего позвоночника. Со вдохом переходим снова вперед, поднимаем голову в одну. И в другую сторону немножечко покачали тазом. Отлично. Подшагнули снова вперед. Взяли себя руками за ступни и хорошенечко подтянули живот к бедрам. То есть мне не надо, чтобы вы тянули голову вниз, мне надо, чтобы вы живот тянули к бедрам. Да? Вниз тянули из тазобедренных суставов, чтобы и шло или шло движение у вас. Отлично. Поднялись наверх, руки поставили на одной линии с ногами, посмотрели вперед, спину максимально выпрямили. Согнули снова спину, сдвинули немножечко ноги, примерно чтобы они были на уровне плечей, и медленно позвонок к позвонку с горбленной спиной, медленно поднимаемся наверх, сгибаем ноги, поднимаемся вдохом наши руки, по восходящему потоку обращаем внимание на солнышко, и с, восход... с нисходящим потоком разводим это все на весь мир. Опускаем. Снова встаем, провертились в одну сторону, прокрутились в другую сторону. Отлично. Глоточек воды, друзья. Я надеюсь, вы все еще со мной. Я надеюсь, что вы занимаетесь и чувствуете, как этот замечательный комплекс влияет на вашу психоэнергетику. Как все становится спокойнее, как тело насыщается жизненной энергией, как каждая мышца прорабатывается, как мы пускаем внимание каждую мышцу, и наше тело начинает наконец-то, друзья, через много лет нам доверять. Потому что начиная с детства, наше тело сбоится нас и не понимает, и думает, что мы с ним хотим какие-то странные вещи делать. Пихаем в него какую-то непонятную еду, какую то непонятной жидкости, совершаем какие-то активные действия, которые неприемлемы для тела. И только, друзья, в йоге мы можем почувствовать свое тело и осознать, что же оно на самом деле хочет. Поэтому, друзья, продолжаем с вами наше занятие и медленно опускаемся вниз. Для этого расставляем ноги немножечко пошире, да, эти пресловутые, я бы сказал, эти знаменитые сбитые уже 3,5 ступни, как это делают все в, в Шаулине или там в любых восточных практиках. 3,5 ступни, опускаемся назад, раздвигаем наши колени максимально в сторону, и здесь сейчас мы делаем с вами свастискасану, то есть мы пытаемся наше плечо, Предплечье у нас с локтем тянется максимально наверх, плечо максимально тянется вниз. Это плечо максимально разворачивается в другую сторону, и голову мы смотрим наверх. В идеале, друзья, чтобы у нас между, чтобы у нас между коленями и плечами было 90 градусов. Ну, крест как бы. В одну сторону и в другую сторону. Поворачиваемся обратно вперед, ставим руки вниз и вытягиваем ноги вперед. <coughs> Складываем наши ноги вместе в гаракшасану или в падахастасану. Ну, падахастасана – это когда бабочка, но мы еще полностью наклоняемся вниз. Это полная падаканасана. А здесь, друзья, мы это у нас как бы гаракшасана, да? в честь великого гаракши, в честь великого мудреца гаракши. Мы разворачиваем с вами ступни, ну скажем, я скажу так, если вы сидите в гаракшасане и у вас примерно кулачок помещается, да? то есть если вы сидите, вот у меня кулачок помещается, тогда можно развернуть ступни. Если у вас кулачок, если там несколько кулачков помещается, причем не детских, а таких мужицких, то тогда нужно немножечко помахать вам вверх-вниз вашими коленами. Да, для того чтобы полностью расслабить вот эти вот мышцы наших тазобедных суставов, чтобы у нас полностью было доверие с нашим телом, полностью задняя поверхность, внутренняя поверхность бедра была расслаблена и когда она расслаблена, мы тогда уже можем делать какую-то нагрузку. Когда мы делаем нагрузку друзья, мы не забываем, что можно наклониться вперед и хорошенечко локтями подтянуть всю эту замечательную конструкцию нашего, наша опорно двигательного аппарата вниз. Да, максимально смотрим вниз. И когда у нас расстояние здесь кулачок или меньше, мы разворачиваем свои ступни таким образом, чтобы они смотрели наверх. Поднимаются, соответственно, у нас с вами пятки и носочки. Разворачиваются ступни. Мы выпрямляем с вами спину. Макушечку устремляем на меру. Наверх глубоко вдыхаем и выдыхаем. На выдохе, когда мы полностью выдохнули, мы задерживаем с вами дыхание. Еще разочек вдох и выдох и задержка после выдоха. Кто знаком с такими понятиями, как удияна банха, можно после выдоха сделать удияна банха, друзья. Со вдохом потянулись вперед и провернулись в одну в другую сторону, хорошенечко ощутили в одну, в другую сторону, ощутили потребности спины, взялись с запястьем с одной стороны, а с другой стороны взялись за пол, за спиной. Провернулись. Когда мы проворачиваем, у нас колено противоположно автоматически подлетает наверх. Не допускайте этого, друзья. Опускайте его вниз. И для того, чтобы оно не подпрыгивало наверх, надо не отклонять спину назад. Если вы отклоняете, то, конечно, она... А если вы наклоняетесь немножечко вперед, спину выпрямляете, то она автоматически тянется тоже вниз. Но, в принципе, всю эту геометрию, друзья, отстраивайте и не забывайте ничего. Помимо геометрии тела есть, конечно же, у нас микрокосмическая орбита, на которую можно обратить первичное наше внимание, и есть, конечно же, у нас чакры, которые очень хорошо активируются в этот момент, особенно очень сильно вторая и третья чакра, на которые можно обратить наше полнейшее внимание. Отлично. С другой стороны, мы делаем то же самое. Здесь запястьем мы цепляем, скажем так, эту ногу, проворачиваем. Отлично. Выпрямляем спину и немножко рукой, которая у нас сзади, регулируем таким образом, чтобы тело было наклонено вперед. Отлично. Проворачиваемся снова вперед, наклоняемся слегка вперед, чуть-чуть, и разминаем спину в одну сторону и в другую сторону. Отлично, друзья. Переходим теперь на Копчик? Нет, крестец. На да, крестец, друзья, это там, где шесть позвонков или пять позвонков у нас с вами склеены, или срощены, или еще что-нибудь там с ними, спаяны. На этом крестце мы с вами балансируем и расставляем нашу ногу в одну сторону. Например, правая нога, другая нога у нас висит сверху. Да? То есть она не лежит внизу, а висит сверху, чтобы мы ощущали баланс. Отлично. Опускаем ногу вниз, а эту поднимаем в другую сторону. Отлично, друзья, и еще разочек в разные стороны две ноги, постарайтесь ее вы, выпрямить две ноги и не упасть. Я даже не знаю, что труднее не упасть или выпрямить ноги, да? поэтому попытайтесь сделать и то, и другое. Конечно, если вы ноги выпрямили и не упали, попытайтесь подтянуть макушечку наверх, чтобы спина была более-менее ровной. То есть у вас с округлой спиной, с кривыми ногами, это как бы энергетика не очень хорошая, чем тогда, когда у вас ноги полностью выпрямлены. Для этого, кстати, друзья, мы занимаемся с вами каждую среду на канале Йога Чести. Пожалуйста, не пропускайте. А если вы пропустили, посмотрите в записи. В записи вы можете делать ее где угодно, когда угодно, и невзирая ни на какие погодные условия за окном или в вашей душе. Ну, в душе нет, в вашем сознании, в вашем уме. Вместе сгибаем ноги. Здесь одну ногу мы... Одну ногу мы с вами выпрямляем, другая зависла в воздухе. Выпрямляем одну ногу. Отлично. Здесь ступню в одну, в другую сторону мы как бы поигрались, да? Снова согнули, выпрямили эту ногу. То же самое в одну, в другую сторону. И, соответственно, выпрямили обе ноги. Обе ноги. <real> да, друзья. Потихонечку, школьная программа забывается. Отпускаем обе ноги, выпрямляем руки вперед. Получается навасана или поза лодочки. Ноги выпрямлены, спина прямая, голова продолжение позвоночника, руки выпрямлены вперед. Как вы руки поставите? Так, так или так? Абсолютно не важно. Отлично. Касаемся лбом коленей. И снова выпрямляем. Раздвигаем ноги, ставим руки вниз. Снова сдвигаем. И аккуратно кладем вниз. Так, друзья, мы сейчас сделаем с вами глоточек воды. И после глоточка воды мы сделаем с вами расслабление или медитацию. Кому что нравится. Я очень советую делать вам расслабление. Потому что медитацию я делаю обычно я, потому что я говорю, я передаю состояние, а вы можете отдохнуть полностью, вы можете полностью расслабиться. Если вы, конечно, почувствуете то же самое состояние, как и у меня, тогда, конечно, вам будет хороша медитация вместе со мной, мы ощутим центральный поток, мы разольемся на нашу астральную энергию, мы почувствуем с вами каждую чакру и, конечно же, можем, сможем настроиться на нее. Если вы делали йогу в полсилы, если вам этот уровень слишком легкий, тогда я даже настаиваю, чтобы вы делали медитацию. Если для вас эти асаны были не в полсилы, а в полную силу, а иногда даже может быть слишком много, то тогда подождите с медитацией, расслабьтесь, ляпьте, позвольте своему телу минут 10 хорошенечко прийти в себя. Когда, друзья, я провожу эти занятия лайф, то есть офлайн, или когда я провожу да, занятия с живыми людьми, а не с людьми за экранным, за интернетом, я тогда даю всегда дыхание. То есть пранаяма мы делаем аулому-вилому, мы делаем капалабати, мы иногда с вами делаем даже бастрику. Уджай или, или и Брамари тоже у нас случается, но в принципе капалабати и ауломовилома у нас это стандарт. Здесь онлайн по YouTube я не даю капалабати и ауломовилома, потому что я уже спрашивал вас, хотите ли вы, чтобы мы делали дыхание, и вы не написали мне ничего в комментариях. И я исхожу из того, что вы либо не доходите до этого момента, либо вы не смотрите, либо вы просто не знаете, хотите вы этого или нет. Поэтому, друзья, я пока не провожу дыхание, не провожу пранаяму. Но как только вы мне напишите в комментариях, что да, давай пранаяму, это так здорово, это так хорошо, то тогда давайте, друзья, мы обязательно ее включим. Если вы хотите узнать, что такое пранаяма, то у меня на сайте есть отдельные ролики, капалабати, как это делать, и ауломавилома, как это тоже делать, подробные рассказы. Вы можете их посмотреть и понять, хотите вы этого или нет. А пока, друзья, без дыхательных упражнений. Без пранаямы мы с вами расслабляем тело, расслабляем наш ум, хотя ум расслабить невозможно. Его можно занять только чем-нибудь, его можно отвлечь чем-нибудь. Или, друзья, в продвинутых практиках йоги, таких как тхьяна, вы можете его где-то растворить. Но это уже такой достаточно продвинутый уровень. Если вы можете, делайте. Если вы не можете, то тогда посчитайте. Или мантры почитайте, друзья. Или молитву прочитайте. Или обратите свое внимание, как это делаю сейчас я, на энергетические центры вашей нервной системы, то есть на чакры. Поэтому, друзья, вместе со мной сильно и глубоко вдохнули. И сильно и глубоко выдохнули. Полностью расслабили свое тело. Легли на спину. Если вы решили расслабляться. И на спине ощутили свои ноги, ощутили руки, ощутили свою спину, ощутили грудную клетку. Осознали, как двигается живот во время вдоха наверх, во время выдоха втягивается вниз. Ощутили спокойное, ровное дыхание, поверхностное дыхание. Расслабляется голова, расслабляются все мышцы, сознание затухает, медленно идет волна расслабления, и мы ощущаем, как наше тело тяжелеет и немножечко втягивается в землю. Тело тяжелое, теплое и полностью расслаблено. С каждым вдохом мы с вами впитываем свежую, чистую энергию. С каждым выдохом мы полностью, полностью расслабляемся и избавляемся от всего рода негативного в нашей энергетике, в нашем теле, в нашем сознании. Медленный вдох чистотой, выдох отработанными эмоциями и образами. Вдох и выдох. Садгуру Хара Крышин Макараджаки Джай. Большое, друзья. <свят> Большое спасибо, друзья, что были сегодня со мной. Большое спасибо, друзья, что тренировались вместе со мной. Большое спасибо, друзья, за то, что пишите в комментариях свои впечатления. Я всегда с удовольствием их читаю в личных сообщениях или под видео в YouTube. Мне очень, конечно, интересна обратная связь, очень интересно, как вы занимаетесь, есть ли у вас успехи, если вы хотите что-то обсудить, то можете задавать мне вопросы.